Я пирожки сделаю А ты умеешь? Да что там уметь? Ну как твои пирожки получились? Мазафака, мазафака, твою маку Нет, нет, нет, милая, только не прыгай Это просто переписка, мы сходили один раз в ресторан Ну ладно, один раз там чмокнулись Только не прыгай Я окно протираю С кем ты там чмокнулся? Да это шутка Тарин, ты телефон забыла? Да блин! Карин кутку забыла. Да блин! Карин ты голову забыла. Да блин! Девушка, а можно с вами познакомиться? Я на улице не знакомлюсь. Девушка, а можно с вами познакомиться? А в ресторан пригласишь? И на машине покатаем. А ты человек? У меня есть бутылка вина и я живу одна. Сейчас? Секунду. Ну и никто к нам вас мне не нужен. Блин, а что так мало эфир смотрит? Пошло, пошло. Спасибо, -ли. Так, а теперь мы поговорим о важных темах. Большая пачка чипсов становится маленькой в микроволновке. Не, ну я не буду это пробовать, я же взрослый человек. You? Опыт не удался. А, любимый, я тут узнал, что после скандала секс становится ярче. Давай мы сначала поругаемся, а потом помиримся. Ну, давай. А, ну, давай, начинай. Да не, ну я так не могу. Давай, да, я... начинай. Дура. Он мой урок. Стенова. Козлина. Жирная мразь. Это я, ты жирная мразь? Да ты нища. Безгребятный. Скорострел. Я уезжаю к маме. Калина, а ты же секс? Правая рука тебе в помощь. Пора бы запомнить своя девша. Катюша, где у тебя салфетки? Скорее, нефигняй о, ничего себе, ты у нас швелевый трек-понпой, да, наша ловлимая? Никит, посмотри, какая у тебя девушка. так это мой. Ну и зачем вы меня позвали? Ну, ну нам видео надо снять. Спасибо, что зашли на канал Нака. Смотрим. Ой, спасибо, Кариша. Ну вы, конечно, ебали. Открываем. Я просто в организацию праздников устроился. Вот там. Праздник, вот день рождения, делаю. Катя. Оценим. Говорят, что первая буква твоего знака зодиака, третья буква твоего месяца рождения, вторая буква твоего цвета глаз, третья буква твоего имени, первая буква любимого времени года и последняя буква любимого цветка формирует твое духовное имя. Это тебе. Спасибо, любимый. Вот посмотри, а ты мне когда последний раз цветы дарила? Вот это букет, а не одна робочка раз в год. Побили. Сука, блин, идиот, а! Да что ты злишься? Да что не злиться? Да что вы говорите, что бабы, блин, тупо водят, блин, неправильно. В итоге, блин, мужик поворачивает на правый, включает левый поворотник, блин, ну не Чепуш. Чепуш? Чепуш! Чепуш! Малое слово. А вы знали, что борода растет чаще у тех, кто чаще занимается сексом? А я вот видите, Лиса. тебе звонит? Никто. А ну дай сюда телефон. Какой, Какой телефон? телефон? Давай. Ты показываешь, а я тебе повторяю. Калина, поможи привет. А чё ты делаешь? Мать. Чё ты Кайф, Оли, кайф, кайф, кайф, Совсем скоро выпускной. Я так давно не смотрела свои школьные фото. И я вспомнила, почему я их не смотрела. Нет, мы русские. 54, да? Спасибо, что посмотрели. Всего хорошего. Ребят, мы закончили! Всем прием, смена Всех И обязательно его посмотрите. Посмотреть, а также лайкнуть и написать комментарий.